Бонжур лизами! Здравствуйте, друзья! Хочу поделиться с вами рецептом необычного пирога, который очень популярен в странах Средиземноморья. Если вам надоели все рецепты пирогов с привычными начинками, может, вам понравится этот. Итак, нашинкуем лук и обжарим его до золотистого цвета на оливковом масле. Шпинат тоже обжарим с мелко порубленным чесноком. Твердый сыр натрем на терке. А теперь соединим все эти компоненты, добавив еще соленую, мелко измельченную брынзу. Разобьем одно яйцо и доведем начинку до полной однородности. Если вы не любите шпинат, Замените его на перья зеленого лука. В форму для выпекания загоняем первый пласт теста. Выкладываем начинку, разравниваем. Делаем несколько небольших углублений, в них мы будем вбивать яйца. Поверху можно присыпать зеленью и немного присолить. Убираем излишки и накрываем пирог вторым пластом теста. Защипываем края. В середине пирога прорезаем отверстие, покрываем яичным желтком. Убираем в духовку на 45 минут при температуре 180 градусов. Пирог готов. Вот такой он получается яркий и цветной. Пробуйте, готовьте. А я вам говорю, бон аппетит и абьянто!